Привет, ребят, с вами Панда. Хотел бы показать вам отличную штуку, очень интересную. А скажу сразу, это не мое изобретение, я даже не знаю, чье на самом деле. Я видел буквально в паре тренингов эту штуку. Но мне кажется, для многих из вас она будет полезна. Знаете, э, мы не знаем, не можем предполагать, да какая информация для нас будет реально полезна. И может быть, вы случайно попали на это видео или случайно смотрите мой канал. Это может быть, или наоборот, вы меня давно знаете или недавно знаете. Но, возможно, эта штука станет отправной точкой в вашей жизни. То есть я не хочу, там, как-то... Ни в коем случае я не приписываю себе роль какого-то там супер миссии, который сейчас вам расскажет, как что-то сделать. Но эта вещь заставит, ну, многих из вас задуматься. И, возможно, кто-то задумается в правильном направлении, а кто-то нет. Ну, это жизнь. Итак, я предлагаю вам сделать очень простую вещь. Расписать свои цели в жизни. Глобальные. Глобальные. То Вы берете и пишете цели. Не Нужно никому показывать, не нужно писать их в комментариях, не нужно там, показывать их мне. Вы пишите цели. Но а, не такие цели, как у вас на день. То есть не почистить зубы, да? не выгулить собаку. Например, а, там, завести семью и родить трех детей. Это цель на всю жизнь. То есть Кому-то она интересна, мне, допустим, абсолютно нет. А, у меня есть цель стать долларовым миллиардером, миллиардером я даже, видишь, заговариваюсь. Короче, у меня есть цель заработать дофига бабла, например она может быть глобальной целью на всю жизнь, да. Бабло, вот оно может быть. Какая-то сумма даже конкретная, да. Или, например, вы хотите накачать офигенное тело, да. Тело там. Тело Шварца, да, напишите. Вот я немножко утрирую, да, но отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. То есть возьмите бумажку, откройте paint. То есть, если вы реально хотите тело шварца. Если не просто вы там, ну, меня увидели, но я не хочу тело Шварца, на самом деле. Ну, просто, да, вот вы написали там тело Шварца. А там, например, там. Ну какие ты знаешь, может быть, могут быть там такие цели, там, там, вылечить маму, там, чтобы мама не болела, да, или там, чтобы братик там у меня что-то добился. То есть цели, на которые вы повлияете в жизни, которые у вас там, купить квартиру, купить виллу, то есть там. Но постарайтесь вот так, смотрите, то есть цели, которые вы можете достичь. То есть я, например, понимаю, что я, в принципе, могу стать долларовым миллионером. В принципе, могу, и я понимаю, что реально я этого могу там достигнуть в течение лет, в ближайших там 10 то есть я понимаю, что есть предпосылки, да? Тело Шварца, если вы ходите в зал, как бы, ну, вы понимаете, что есть предпосылки, да, вы этим занимаетесь, вы там будете жрать э, все подряд. То тоже, да? То есть если у вас нет предпосылок, допустим, там, стать женщиной, и вы не хотите, ну, то есть не планируете, то вот так вот. Ну, короче, напишите какие-то реальные цели на жизнь. Это сложное задание, ну, поставьте паузу, я не знаю, уделите себе минут 10. Серьезно, напишите. Обычно, когда смотришь такие видео, ну какие-то да мотивирующие, какие-то упражнения, обычно смотришь до конца, да, потом только делаешь или не делаешь. Я вам очень рекомендую просто поставить сейчас паузу и написать цели. Правда, это займет 5 минут, ну, 10, может быть, но вы подумайте. Это, для, это вам нужно, мне по барабану, но вам это может быть важно. Что мы делаем дальше? Мы рисуем вот такой круг. Хотите, нарисуйте большой. Очень маленький не надо, ну, большой. Ну, как, как может быть, как, как тарелку какую-то, да, обведите. Лучше большой. И смотрите. Теперь мы делаем вот что. Мы считаем внизу для себя, сколько лет вы планируете прожить. Но опирайтесь на то, что там плохая экология или наоборот хорошая экология. Вы хорошо спите, вы пьете, вы не пьете. То есть, если ты не пьешь, живешь в горах и там отличная экология, ты питаешься там полезной едой, там ограничиваешься, допустим, в мясе, еще в чем-то, в каких-то вещах, да, чтобы дольше жить. То есть, ты объективно делаешь какие-то вещи, да, там у тебя идеальное здоровье, ты там напиши там 200, там, ну я не знаю, 100, там 120 напиши, да. Если ты понимаешь, что ты там куришь, бухаешь, как бы, ну и, в общем, как бы все так, да, напиши, там, сколько ты считаешь реально. Я вот ну, напишу условно, там, 60, 60, да, вот, то есть, ну, вот с таким режимом жизни, сколько ты реально протянешь, сколько у тебя родственники жили, да. Окей, написал, да, и вот у тебя кружок, и теперь смотри, из этого кружка, вот у меня это будет 60, ты вычитаешь а, время, которое ты уже прожил. Я прожил 24 года, это, черт подери. Из шестидесяти это очень много, то есть это практически половина, то есть это вот как -то, знаешь как-то вот наверное вот так как-то, да? Ну не половину, но какая-то. Подожди, как-то я знаешь полез не так, как-то мне надо знаешь? Ну не половину, но такой кусок, кто знаешь вот такой даже отожру. Нет, мне нужно. Ха, сложно для меня это оказалось, я. Вот давай так, так, так и черчу, да? Я рекомендую разные разноцветные сделать, интереснее будет. Это вот сколько я уже прожил. То есть 25 из, собственно, там, ну, 24 мне сейчас, ну, 25, да, напишем, из 60. То есть где-то вот столько, да? Теперь смотри, допустим, в сутки сейчас ты спишь 8 часов, я сплю где-то часов 9. Вот он твой замечательный трешечку, понимаешь, да? То есть одна треть дня, одна треть времени твоего, ты спишь. Ну, нарисуй, что ты спишь, хорошо? Вот так. Вот ты спишь. Остальное время, значит, у тебя на что уходит? Вот смотри, а, если ты девушка, то, конечно, немножко больше, если парень, то, наверное, поменьше, ну, зависит еще от того, как ты живешь. Сколько у тебя времени уходит на дорогу? Да, там, до работы, до, до школы, там до института, да? То есть, допустим, у тебя уходит час в день, очень у многих уходит час в день, у некоторых два уходит. И ты от этого времени еще выжираешь час на дорогу. Понимаешь? Вот. От жизни. То есть, прикинь, один день – час, ладно, час, что такое час? Месяц, 30 часов, год, страшно посчитать, да? На дорогу э, вышли. Дальше смотри, дальше. Подожди, зачем я это рисую а Дальше э, смотри, гигиена и питание. Сколько уходит на еду? Давайте я вот посчитаю сегодня, сколько я поел. Я попил чай два раза, э, пообедал плотно, да, позавтракал. Где-то час у меня ушел на еду сегодня. То есть еще еда. Опять же, еще один час мы забираем. Условно, как бы чертим, понятно, что это не супер ровный какой-то график, да. И э, бытовые расходы, бытовые нужды то есть помыться, побриться, убрать в квартире. Ну, обычно в день уходит, может быть, минут 30. То есть, ну, совсем давай, вот скромно какие-то мы заберем вот эти вот, да. Прорехи какие-то, да, я зашикну. То есть, это вот бытовые нужды: покушать, пописить, покакать, помыться. Когда-то больше, когда-то меньше. Остается времени, вот сколько, да. Теперь смотри, сколько времени ты тратишь на учебу. На... Там еще что-то, да? Но э, важно, смотреть. На учебу, которая не двигает тебя к цели. То есть, например, у тебя есть цель тело Шварца, да? Если ты ходишь в зал и ты качаешь мышцы, качаешь банки, ты это время не считай. То есть это время это время по делу, это время, которое ведет тебя к достижению твоей цели. Да, понял. Если ты, допустим, бухаешь, то это тебя не ведет к телу Шварца. Да, ты это время учти сейчас. И учти время, которое не ведет тебя к цели. То есть, например, ты учишься в школе, где-то в глухой деревне, да? И ну это образование тебе не, пом не поможет заработать миллион долларов, не поможет тебе да, там, получить тело шварца. Это образование, вот такое для галочки, да, ну, как бы деревенское, такое простое. Во многих городах такое образование дает, вы не думаете То есть общее какое-то, который тебя не ведет к целям. Если у тебя цель, допустим, там, закончить школу с красным дипломом, и ты учишься там в сельской школе, ну, прямо вот так, да, тогда хорошо. То есть время, которое не ведет тебя к цели. Зачехните, сколько-то. Прикиньте, сколько вот времени вот сегодня, вчера, позавчера вы провели занимаясь тем что не ведет к цели. то есть Лежать на диване, жрать пиццу и пить пиво это не ведет к цели явно. Если у тебя нет цели пивной живот и там продегустировать всю пиццу в мире, например, тогда это не ведет к цели. Зажигните, реально это очень много обычно, но ну, посчитайте свой сегодняшний день, сколько времени вы потратили на, на свои цели. То есть, ну вот, опять же кусок времени какой-то в день, то есть час, два, три, вы очень часто тратите, ну, мы очень часто тратим все на время, которое не ведет к цели. И в итоге, в итоге, что у нас получается? Что вот от нашей жизни, да, времени, которое ведет нас к цели, к нашим целям, да, вот, ну, у нас такие, у вас другие, остается не так много. Вот, вот эта белая полоса, сколько это времени? Это 25 лет, да, это вот сон э, туда-сюда, там 11 часов, да, ну, допустим, там условно это там еще там 3-4 часа, там 4 часа. Остаются какие-то крохи там, может быть, там 2-3-4 часа в день у кого-то останется, у кого-то 5. Неважно, я условно очень рисовал. Это время, которое должно вести вас к цели. То есть, вот это копеечное время. И, знаете, многие там в 14-12 лет, там в 18 лет, в 20-30 в 30 лет думают, у меня типа еще все впереди. Все еще будет. Но времени остается все меньше. И когда вы тратите его на ерунду, когда вы тратите его не на то, что ведет вас к вашим целям, которые у вас есть в жизни, у вас его остается не так много. Его и тут-то остается немного. Но прикинь, остается, допустим, тут условно там ну, 5 часов, да? 5 часов в день. Это же не так много. То есть сколько времени уходит просто в никуда на вещи. Но ну, ты же не откажешься там от того, что ты там в туалет ходишь или там кушать, помыть полы в квартире, там, да, бытовые вещи. То есть я это все к тому, что если у вас крупные мощные цели, не то, что у вас там цель там зубы новые вставить, серьезные цели, допустим, да. У меня вот есть там цель 500 тысяч подписчиков на YouTube, например, да. У вас не так много времени, чтобы их реализовать. Поэтому сидеть сейчас и заниматься ерундой я бы не стал. Вот Я надеюсь, это было вам полезно. Ну, по крайней мере, я думаю, что это не самая глупая информация, которую вам пришлось слышать за сегодняшний день. Я надеюсь, что завтрашний вы проведете более осознанно и, может быть, немножко ближе будете к своим целям. Спасибо, что посмотрели. И удачи вам!